Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш видеообзор посвящен камере D4E Safari. Камера, собственно, коробочка. В комплекте саморезы для крепления камеры. Паспорт, инструкция, основные характеристики и размеры указаны. Собственно, сама камера. Все, что поставляется в комплекте, сейчас уберем отдельно в коробочку. Про камеру расскажем. Так, камера видеонаблюдения. Исполнение пластиковый корпус. Пластик достаточно качественный, прочный. Цвет у нее не глянцево-белый, такой белый-матовый, не маркий. Камера имеет монтажную площадку. Монтажная площадка закрепляется на потолок и камера уже прикрепляется в полота. Так, вот таким образом камера разбирается. Внутри мы здесь видим вот такой вот механизм поворотный. Механизм позволяет регулировать только камеру влево-вправо, либо вверх-вниз. То есть вращение у нас. А на камере на это отсутствует ну и собственно такая площадка модуль сам по себе небольшой камеры 2,5 на 2,5 сантиметра камеру закрепили монтажная площадка на потолке камеру настроили закрыли защитный корпус ну и все готово камера аналоговая Собственно, разрешение 600 телевизионных линий. В темноте камера не видит. А, то есть ей требуется искусственное освещение. Каким образом производится подключение? Подключение производится с помощью кабеля для аналоговых камер видеонаблюдения. У нас есть вот такой готовый кабель. Элементарно все это подключается, очень быстро. Здесь подключили на видеорегистратор разъем включили и нужно подать питание питание подается с помощью разветвителя видео для систем видеонаблюдения вот таким вот образом камера потребляет очень много можно ее записать с того же блока питания что и видеорегистратор видеорегистратору этого более чем достаточно спасибо за внимание всего хорошего